Всем привет. Пока плохая погода была несколько дней, решил для вас сделать небольшой обзор по поводу регистратора на шлеме. Часто тоже задают вопрос, а что за регистратор, когда люди даже видят чудесный мой регистратор, никто даже таких не встречал, все обычно пользуются GoPro, вот, а я пользуюсь вот такой вот ерундистикой под названием он Air Pro 2. Регистратор этот, ну это в принципе не регистратор, это экшен камера Я ее покупал как альтернативу GoPro. Это было, не соврать, наверное год 4 назад, когда еще был, по-моему, второй GoPro. И она примерно по характеристикам такая же, как и он. Плюсы на тот момент были то, что у нее есть а, встроенный Wi-Fi. Он здесь установлен, нажимаешь кнопку в приложении а, там, под Android или под iPhone у тебя открывается окошко, ты там можешь смотреть в режиме реального времени, там просматривать видео и тому подобное. Плюс дополнительная, она сразу идет в защищенном корпусе, то есть с ней можно плавать, кидать ее и тому подобное. Действительно она уже у меня очень много падала, вот здесь вот даже следы есть, никаких проблем абсолютно с ней нет. Я с ней плавал, по-моему, то есть и нырял, ну метр на два точно. Вообще ничего не промокает, работает уже много лет, исправно абсолютно. И сейчас я его приспособил, когда стал ездить на скутере, приспособил как а, видеорегистратор. Минусы тоже есть, естественно. Основной минус это отсутствие а, комплектов крепежа фирменные, продают столько фирменные айоновские, они стоят как чугунный мост, и в общем выбор их очень небольшой. К сожалению, китайцы не делают, потому что марка не очень популярная, хотя она существует до сих пор, и они делают уже там более современные камеры. Но тем не менее, проблема с крепежом остается. Ну и как бы, так как я некий гаджетаман скрытый, я все-таки решил поэкспериментировать, и мне тут посоветовали купить камеру ä, Action, которая называется CG ä, M10 Plus Wi-Fi, насколько я помню Вот, она мне тут пришла, наконец-то, с Алиэкспресса, где я ее купил, по-моему, за 9000 рублей Вот, э, ну, я предварительно посмотрел всевозможные обзоры на эту камеру в общем ничего такого особенного в ней нет по сути это обычный автомобильный видеорегистратор переделанный ну, по интерфейсу во всяком случае и его и можно использовать в автомобиле в том числе по характеристикам ну, он более конечно продвинутый чем, чем ION то Тоже количество кадров в секунду у меня максимум 30 здесь при том же решение уже 60 Плюс, дополнительно, здесь экранчики есть, что ну, приятно. Не надо каждый раз телефон включать, можно посмотреть на экране. Вот. А, ну, опять же, Wi-Fi, опять же, приложение для iPhone, Android, который я посмотрел. Ну, вроде бы, как работает. Вот, что еще здесь интересного? А, основной плюс этой камеры для меня, то, что у него есть а, огромное количество... Во-первых, в комплекте шли куча каких-то непонятных приблуд. Вот, целый комплект этого китайских поделок Всевозможные крепежи. Миллион. Я половина не знаю для чего, но вот это явно для велосипеда какая-то, для трубы. Вот остальные надо разбираться, куда их можно закрепить. Но благо, что их много, это хорошо. И в любом случае есть еще... Все попадало сейчас. В любом случае есть еще дополнительные варианты. Можно купить от GoPro и там и на грудь, и на голову, и, там, на попу, на ногу, куда хочешь. Их повесить. Даже если они поломаются, то можно выкинуть. Купить этот э, кейсик маленький или этот крепежи. Это очень большой плюс по сравнению вот с этой камерой. Вот ну рассказывать про характеристики я не буду там полно обзоров там на том же ю сделано все достаточно качественно кейсик такой приятный плотно закрывающийся. камера в принципе достаточно симпатично выглядит ну все сделано прилично кнопочки нажимаются у меня была когда-то на тест-драйве gopro оставила неприятное впечатление сила нажатия на кнопки и очень непонятно то ли ты нажал то ли не нажал вообще ничего не понятно здесь то есть достаточно легко все это делается там можно нажать она легко пронажимается кранчик сгорелся все функционирует вот интерфейс понятен любому человеку у которого есть видеорегистратор он сразу может подключить посмотреть вот я тут засветился, кстати, на, на изображении, но ну, не суть. А, значит, что меня, честно говоря, не очень порадовал, Я, откровенно говоря, думал, что качество съемки камеры, которая уже 4 года и камеры современной, которая недавно вышла и анонсируется там какими-то там а, дополнительными функциями, гироскопами, оптикой Sony и тому подобное, а, ерундистики должна снимать все таки получше Ну, я конечно чудо не ожидал но на мой взгляд я снял два видео прямо вот тупо из окошка две камеры взял в руку и поводил вправо влево вверх вниз посмотрел как снимает я сейчас все это склею все три видео вы посмотрите соответственно насколько разница есть в этих камерах по моему особо никакой нет на мой взгляд у этой камеры однозначно однозначно больше угол обзора, просто вот сразу видно. То есть такой рыбий глаз, при этом он не мылится края, а снимает она очень хорошо. Это снимает все-таки как, как обычный видеорегистратор, но углы а, достаточно большие, но тем не менее, на мой взгляд, можно было бы, наверное, сделать и получше. Хотя на вкус и цвет товарищей нет как говорится Ну, с другой стороны лишний раз убеждаю что экономия лучше лучше не экономить а взять сразу хорошую вещь может быть даже бы чем брать всевозможные китайские девайсы от которых проку в общем то нету реклама хорошая картинки хорошие а качество в общем достаточно заурядное но ну, тем не менее есть она я буду на нее что-нибудь снимать возможно буду снимать на две камеры сейчас скутер от поставлю туда другой мотор, как раз сейчас в процессе все это идет. Вот покатаюсь, зацеплю их в две, можно будет посмотреть, как снимают обе камеры, так сказать полевые испытания. Ну, а потом уже сделать какие-то свои выводы. Пока я, честно говоря, разницы никакой большой для себя не увидел. Как бы была одна камера, а теперь стало две с одинаковым качеством. Вот такие дела но если у вас ни не одной нет, можно как альтернативу взять эту потому что эту что вы уже точно не возьмете, она снята с производства а, вот, если только БУ, либо новую, но она, естественно, ION ай, будет гораздо дороже, чем, чем китаец все, всем пока, смотрите дальше видео, ну и делайте свои выводы, как они снимают разрешение, кстати, я поставил одинаково, что на это, что на этой вот, поэтому можно будет как раз понять, как они снимают при одинаковом разрешении Пока.